Всем привет! 43-летняя певица Ани Лорак полетела на отдых в экзотическую страну. Она показала фанам эффектные фото, на которых наслаждается теплом и солнцем. В кадре артистка позирует в цельном купальнике цвета хаки, дополняя роскошный образ леопардовой накидкой. На одном из фото Каролина стоит в бассейне, демонстрируя упругие ягодицы. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Да здравствуй, Солнце! Как долго я тебя ждала? Восторженно написала Анеора. Поклонники выразили в комментариях Бурный восторг. Хорошего отдыха, Каролиночка, набирайся сил, энергии и радуйте своими идеями. Поделились половеры.